После нападения России на Украину, какие только причины не были озвучены кремлевскими старыми извращенцами. И борьба с нацизмом, и защита русскоговорящих, и угроза НАТО России, и еще много всякого бреда. Сегодня уже более 160 дней, как украинский народ воюет против российских захватчиков и оккупантов. Весь цивилизованный мир — который развивается и выступает за свободу человека, поддерживают Украину как независимое суверенное государство. Ну а Россию в свою очередь поддерживают страны-спонсоры терроризма, бандитские группировки такие как Кадировцы и вагнеровцы, а также коммунисты-диктаторы. После того, как начались потасовки между Сербией, Косово, Китаем и Тайванью с участием Америки, уже нету никаких сомнений, что это не просто Россия воюет с Украиной. Это начало войны между демократическим миром, который хочет развиваться и жить в ногу со временем, и диктаторским тоталитарным режимом, который своих граждан держит как рабов, не давая даже прав на собственное мнение. Диктаторы — это, как правило, больные властью особи, склонны к жестокости и империализму, как Путин. Они десятками лет обрабатывают психологически с помощью вранья и пропаганды свой народ, рассказывая, что вокруг враги. Это делается для того, чтобы в дальнейшем не потерять власть и иметь поддержку в агрессии к другим государствам. В XXI веке люди идут на смерть не за свою страну, а за имперские амбиции своих диктаторов, которые грабили их всю жизнь. Люди идут на смерть, по сути, за свое же рабство. Но за те преступления, которые они совершают, смерть — это самая легкая мера наказания. Граждане России, Беларуси, Китая и других застрявших во времени государств. Откройте глаза, прекратите поддерживать убийство, и лишь тогда вы сможете выбраться с этой клетки и набрать полную грудь свежего воздуха. Хватит бояться. Это ваша жизнь и ваших следующих поколений, которых вы оставляете без будущего. Подписывайтесь, комментируйте, распространяйте.